Смотри, какое чудо, наши нивы и поля, Ты дороже всех на свете, нам роди моя земля, Наше небо, наше солнце, наши степи и лука, наши любви. край любимый, край Донской. В крайних донах колосится урожай. Дон нашитница России, Хлебосольный щедрый край. Хлеб душистый и румяный Испекли на праздник мы. Хлеб достой, не только радость, Хлеб наш гордость всей страны. Let's go.